Приветствую на канале Шарабара. Как, полагаю, вы знаете, сегодня важный день, 9 мая, День Победы. И не будьте великой скотиной, которая не поздравляет ни с какими праздниками, кроме Нового Года. Да, это единственный раз, когда я сделал поздравление. Угу. Не будьте скотиной, которая почти не поздравляет ни с какими праздниками. Я бы сейчас разразился долгой тирадой о том, насколько это важный и значимый день, и как же от души я вас всех с ним поздравляю. Но я не таков, увы, простите. Мое подобное скотство, разумеется, ни в коей мере не отменяет значимость данного дня, но просто вот такой вот я. Смиритесь. Но раз уж это такой день, что нам остается? Правильно? 250 секунд. Поехали! Великая Отечественная, составная часть Второй мировой войны, началась на рассвете 22 июня 1941 года. В этот день фашистская Германия напала на Советский Союз, нарушив советско-германский договор, заключенный в 1939 году. Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление Красной Армии еще некоторое время, прежде чем фашистским командованием было, наконец, принято решение о капитуляции. Вечером 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло в 22.43 по центральноевропейскому времени. И в 0 часов 43 минуты по московскому. С часу ночи по московскому времени акт вступил в силу. Поэтому в европейских странах День Победы отмечают 8 мая, а в России 9. 9 мая на центральный аэродром имени Фрунзе города Москвы приземлился самолет, который привез в столицу акт о капитуляции Германии. Парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня. Принимал парад маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин. Рокоссовский. Первый день Победы праздновали как никогда в истории. Вечером 9 мая в Москве был дан салют Победы, самый большой за всю историю СССР. 30 залпов из 1000 орудий. Вскоре после объявления 9 мая 1945 года Днем Победы, Сталин высказал мысль, а не восстановит ли старую добрую традицию празднования парада победившей армии. Подготовка такого парада была поручена Генштабу. 24 мая, после торжественного приема в Кремле высшего военного руководства, Сталину были доложены планы, расчеты и схема парада. Срок подготовки был установлен в один месяц. Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было пройти жесткий отбор. Учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-победителя. И чтобы ростом он был не меньше 170 сантиметров. Знамя Победы было решено доставить в Москву с особыми воинскими почестями. Утром 20 июня на аэродроме в Берлине стяг торжественно вручили героям Советского Союза. Старшему сержанту Цьянову, младшему сержанту Кантарии, сержанту Егорову, капитаном Самсонову и Неустроеву. Знамя Победы, привезенные в Москву 20 июня 45 должны были пронести по Красной площади, и расчет знаменщиков специально тренировался. Водрузившие его над Рейхстагом и откомандированные в Москву как знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции крайне неудачно. На войне им было недостроевой подготовки. У того же Неустроева к 22 годам 5 ранений, ноги повреждены. Назначать других знаменосцев? Нелепо, да и после жуков тогда решил знамя не выносить первый раз знамя выносили на парад в 1965 году почему сталин в 1947 году отменил празднование дня победы при сталине хрущеве 9 мая в ссср был рабочим днем хотя ранее 8 мая 45 указом президиума верховного совета ссср 9 мая объявили как день всенародного торжества праздником победы а значит не рабочим днем почему же день победы не праздновали 17 лет еще одной датой праздника победы считается 3 сентября таким образом по получается, что День Победы праздновали дважды в год три раза подряд. Отменили празднование Дня Победы 24 декабря 47 года, когда вышло новое постановление президиума. В седьмом году День Победы над Японией сделали рабочим днем. К тому же СССР была объявлена холодная война в 46 году после Фултонской речи Черчилля. Существует еще одно предположение, почему перестали праздновать День Победы. Инициатива исходила от Сталина, который воспринимал послевоенную популярность Георгия Жукова как прямую угрозу своему посту. С конца 50-х годов Никите Хрущеву постоянно поступали предложения сделать День Победы праздничным и выходным. Позиция Хрущева была принципиальной. Отказ, ввиду того, что 9 мая у советского народа ассоциировался со Сталиным. Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем, вышло в 65 году при Леониде Брежневе. Отчасти это связано с личностью генсека. Брежнев любил пышные торжества, масштабные мероприятия и чествования. В 65 году исполнилось 20 лет со дня победы в ссср выросло поколение тех кто войну не видел а живые свидетели постарели и не участвовали в политической жизни также в 65 году москва получила звание города героя вот так вот довольно таки все просто с 9 мая но тем не менее мне было больше интересно почему его некоторое время не праздновали. точного ответа мы скорее всего все-таки не получим насколько мне известно есть и те кто не верит в то, что не было празднования дня победы дескать это все ложь провокация и вообще это Думали жидомасоны. Ну, либо рептилоиды, а плохой сюжет для РЕН-ТВ. На сим позвольте откланяться. Ставь же мне пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Салют.